Сегодня я адресую наше с вами видео тем людям, которые действительно хотят в первую очередь вылечить все свои заболевания. И очень важно понимать, что есть часть заболеваний, которые вообще не лечатся ни таблетками, ни какими-то лекарствами, ни, не дай бог, операциями. Это категория заболеваний, которая называется психосоматические заболевания. И вот сегодня у нас как раз моя любимая пациентка здесь находится. Для того, чтобы мы взяли от нее обратную связь, потому что здесь был именно как раз тот самый случай. И здесь пациентка уже имела опыт и общения с врачами, и, и было и тяжелое эмоциональное состояние, и связанное с этим эмоциональным состоянием, естественно, нарушение здоровья. Ну, что я говорю, вы немножко скажите, что у вас было и что стало. Ну я обратилась в вашу клинику по поводу, наверное, такого. Ну для меня это тяжелое заболевание, у меня были сильные головокружения, боли позвоночники, позвоночнике, лифшемного отдела позвоночника и резни головы. Ну хочу сказать, что, ну, сделав определенное количество сеансов по сансанчи, я почувствовала значительное просто облегчение. Ну во-первых, у меня прекратилось головой уже раз ну и во-вторых у меня появилось мне стало намного легче и у меня появилось желание жить то есть я не испытываю уже вот наверное того отчаяния которое у меня было ну, в течение целого года когда ты не знаешь что делать и когда у тебя практически отсутствует желание жить и ну как бы нет будущего сейчас у меня, наверное, появилась какая-то энергия, у меня нет отвлечения к работе. И я, наверное, какие-то цели mm -hmm. уже опять ставлю. Мне хочется уже что-то делать, как-то жить лучше, mm -hmm. потому что мое состояние действительно улучшилось. Это я, конечно, не всегда верила, mm -hmm. что мне помогут, но сейчас... Мое состояние, ну, я судя по своему состоянию, я считаю, что не стало больше. И надеюсь, что оно больше мое плохое состояние ко мне не вернется. Но благодаря, конечно, замечательным докторам, Сан Санычу, Сергею Анатольевичу, который тоже, я считаю, что привносит ну, значительную лепту, улучшение моего здоровья. Спасибо вам большое, что вы действительно нам доверились. И здесь ситуация такая, то есть пациентка даже от мысли о работе она приходила в такое подавленное да, состояние. Да, да. Не то что уже там о самой работе, даже о мысли о работе. И когда она приходила, например, на свою работу, у нее все эти симптомы они усиливались. И мы разорвали вот этот порочный круг с помощью энергоинформационной терапии, которая у нас проводит Сергей Анатольевич. И многим она непонятна, но она направлена именно на лечение психосоматических заболеваний. И Вот Наталья Экмин мне сегодня сказала, что у нее в сентябре буквально было одно состояние, когда да, угу, да. состояние безысходности, когда она не видела своего будущего. И буквально после одной-двух процедур энергоинформационных терапий, которые провел Сергей Анатольевич, у нас мы имеем сейчас уже другое да, состояние. И... Да. А это прям Наталья Акина Да, слушайте, вот тогда было так, а сейчас вот так. Поэтому я рекомендую вам обязательно знать, что вот есть альтернатива, что можно ходить лечиться таблетками каким-то врачам да, очень долго, а можно прийти к нам, и мы можем достаточно быстро решить вот эту задачу таким нетрадиционным не способом относительно другой медицины, да? но самое главное эффективно. Поэтому мы вас ждем. Приходите. И большое спасибо, Наталья Яковлевна, вам успех, удачи спасибо, и вам выздоровления.